Биржевой торговый робот «Умные уровни». Здравствуйте всем! Представляю ваше внимание робот нового поколения «Умные уровни». Данный робот предназначен для того, чтобы ловить хорошие движения от ключевых уровней на биржевом рынке. Почему алгоритм данного робота работает и как он устроен, узнаете из данного видео, досмотрите его до конца. Робот Smart Level – это робот нового поколения, написанный на мощном и надежном языке, который интегрирован в терминал КВИК. Данный робот позволяет автоматизировать торговлю от важных ключевых уровней, которые вы сами можете добавлять роботу для того, чтобы он их отрабатывал и от них работал. Возможность робота позволяет добавлять неограниченное количество ключевых уровней и визуально контролировать его работу. Почему алгоритмы торговли от уровней хорошо работают и почему это должно приносить вам профит? Давайте посмотрим это в терминале Quick. Вы видите пример одного из графиков. Графика Сбербанка на 15-минутном таймфрейме. Робот позволяет работать на любых таймфреймах и использовать любые инструменты различных биржевых площадок, в том числе фондовая секция, валютная Санкт-Петербург и э, срочная секция рынка Фордс. Здесь мы видим график цены и график объемов. И теперь посмотрим, где максимальные объемы и почему они там появляются. Если мы исключим такие пиковые объемы, которые появляются на открытии биржевого рынка, то можем посмотреть, что... Увеличенный объем всегда появляется там, где присутствует некий экстремум биржевого рынка. Там, где рынок разворачивается, скажем, вот в этой точке, там появляется и увеличенный объем. Там, где появляется локальный максимум и локальный минимум, как правило, появляется увеличенный объем. Это связано с тем, что наибольшее количество участников будет участвовать именно в этих ключевых точках или ключевых уровнях, на которых рынок либо отталкивается от этой точки, либо пробивает его и продолжает еще больше интенсивное движение. Мы нанесли несколько уровней, на которых произошел локальный разворот рынка. О чем это говорит? При этом на этих уровнях наибольшее количество участников поучаствовало в движении. Соответственно, следующее движение начнется большой вероятностью именно от этих уровней. Здесь рынок может, вернувшись к этим уровням, отталкиваться от них или, наоборот, пробивать их и получать некий дополнительный импульс, потому что те, кто стоял против рынка, начнут этот рынок догонять и тем самым подстегнуть дальнейшее движение. На этом и основан алгоритм работы робота ⁇ Умные уровни ⁇ Давайте рассмотрим непосредственно настроенный робот и посмотрим пример его запуска работы в терминале Quick. Торговый робот состоит из окна ⁇ Конфигуратор ⁇ для настройки параметров. И непосредственно... Небольшое окошечко, которое вводит информацию по работе данного торгового робота. Мы нанесли несколько уровней на график. Давайте теперь их добавим сюда в конфигуратор. Достаточно нажать клавишу Buy. И давайте уровень 304.8 добавим как уровень покупки. А уровень непосредственно, который находится над зоной сопротивления, мы добавим как уровень продажи. Я добавил еще несколько уровней. По три уровня покупку на Покупку и на продажу. И как видите, эти уровни появились в терминале КВИ. А теперь давайте посмотрим алгоритм, по которому робот будет действовать, если биржевой рынок будет торговаться вблизи данных уровней. Теперь давайте откроем другой график Сбербанка, где настроены выводы сделок и уровни стопов профитов. А теперь посмотрим, что произошло при подходе к другому уровню 304 305. Это уровень мы обозначили. И ниже мы здесь выставили. А зеленую и красные уровни, уровень на покупку и уровень на продажу. Давайте сделаем покрупнее и посмотрим, что же здесь произошло. Как только цена пересекла зеленый уровень снизу вверх, произошла покупка необходимого заданного контракта. Количество контрактов на этом уровне. При этом выставился стоп и выставилась выставился лесенка профита. Соответственно, поскольку не было пересечения красной линии вниз, то робот просто оставил эту позицию, и не стал переворачиваться. Если бы мы пересекли красную линию, мы бы перевернулись в короткую позицию. Вернулись бы обратно, и робот снова поставил бы нас в лонг и мы бы уже дождались движения от уровня в том направлении, которое мы запланировали. То есть от уровня движение может быть в двух случаях: движение в боковике, когда биржевой рынок отталкивается от уровня и возвращается обратно. И, как правило, более мощное движение, когда уровень пробивается и начинается пробитие уровня начинается трендовое движение продолжение предыдущей тенденции и в том и другом случае при такой настройках при такой торговле роботом вы можете поймать и движение обратно и можете участвовать в движении при пробитии уровня приблизительно так работает данный торговый робот использует один из самых интересных случаев торговли торговля от уровней спасибо всем за внимание ставьте лайки если вам понравилось данное видео Заказывайте и начинайте торговлю при помощи данной торговой системы.